поступаешь, например, в мединститут, да, думаешь, я буду врачом, а после третьего курса начинается специализация. Каким врачом? Да, в зависимости от этого тебя и учат специфическим образом, да, в зависимости от того, как, где и какие у тебя есть предрасположенности. Вот здесь приблизительно то же самое. До определенного момента мы не знаем свою спецификацию, мы просто обучаемся всему, то есть всего по чуть-чуть, надо знать руны, мы изучаем руны, надо знать таро, мы изучаем таро, надо уметь управлять энергетикой, мы это делаем. То есть мы развиваем свое сознание в комплексе до того момента, пока не начнет прорезаться жилка профессионализма, предрасположенности. И вот тогда наличие наставника помогает эту жилку сразу ухватить, так скажем, скажем так, вибрации магического ядра и начать ее сразу развивать. Школы, школа моя она как раз работает на первых этапах, то есть она дает вам развитие в комплексе, Потому что когда магическое ядро начнет у вас фонить, поверьте, наставник у вас найдется. и я вам очень сильно желаю, чтобы это был не человек. В каждому из вас наставник он всегда персональный, и пусть это будет не человек. Человека вы лучше поймете, но человек существо ограничено. Пусть у вас, ваш наставник ведет вас именно по вашей профессиональной линии, без, безо всяких ограничений. Поэтому все, что могу, это я сделаю для развития вашего сознания, чтобы вы зафанили определенной частотой, чтобы вас стало видно, чтобы вас стало заметно в этом мире. А дальше вы уже сами. сами.